Послушай? Вот нас много таких собак. Не не стоит. А я спроси. Ну, смотрите, собака прибежала на позицию, сейчас они скажут, что она должна прийти на место. Придет или нет, как будет? Место. Молодцы, ели, послает. Место. Возвращаемся.